В предыдущей серии мы с вами познакомились с правилами установки камер. Сегодня поговорим об ошибках. А точнее, о том, где совсем не стоит располагать камеру для видеоконференц-связи. Первое. Камера расположена посередине стола. В этом случае, когда стол небольшой, часть участников мероприятия оказывается в опасной, с точки зрения изображения, близости. Опасно такое расстояние тем, что пропорции лица при таком расположении сильно искажаются. Минимальное расстояние, которое обеспечит картинку без искажения, 2, а лучше 3 метра. Второе. Задний фон через чур светлый. В этом случае есть большой риск, что лица будут темными. Следует избегать окон и белых, хорошо освещенных стен для создания качественной картинки. Как правило, в камерах есть функция компенсации заднего света, так называемый light, но не всегда она хорошо работает. Третья ошибка, непродуманный задний фон. Случайный фон может стать губительным даже для хорошо освещенного зала. Особенно актуально это для первых персон, председателя и президиума. Темный шкаф за спиной или неуместно расставленные растения могут легко испортить впечатление от собеседника. Самый лучший вариант, когда на фоне за президиумом и председателем конференции размещен специальный стенд с корпоративной символикой.